Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете и в этом видео я вам покажу, как на сайте 5 миллиардов продаж, кого заблокировали за то, что вы ввели неверные данные, как себя разблокировать, подать на повторную проверку. Меня также заблокировали, хотя я все, оказывается, вводил верно. Так, переходим на сайт, нажимаем ⁇ Авторизоваться ⁇ Здесь мы видим ⁇ Восстановить доступ ⁇ либо же ⁇ Удалить мою учетную запись ⁇ Мы нажимаем ⁇ Восстановить доступ ⁇ И здесь нас встречает вот такая вкладочка. Сейчас где она пропала. Здесь нам нужно вписать свой username, email, под которым мы регистрировались, потом first name и last name. Где же его взять, если вы забыли? Смотрите, переходите на свою почту, под которой вы проходили регистрацию на сайте 5 миллиардов продаж. Переходим на почту, здесь есть раздел поиск, вводим 5 миллиарда sales. И здесь мы находим, вот у меня получается вот это вот предпоследнее сообщение. Здесь мы находим, я успешно прошел регистрацию, мой first name, берем его, копируем, переходим на сайт, вставляем. Email. Я его записал в блокноте. Вот мой email, под которым я проходил регистрацию. Так, здесь first name. Смотрим. Вводим вот сюда last name. А здесь мы вводим... А здесь мы вводим свой ник Байков. Также свой ник можно посмотреть на ваши реферальные ссылки это вот вот эти вот последние вот а и вот вот это вот здесь после закорлючки вот ваш вот этот first name переходим на сайт вводим его здесь мы вводим страну в которой мы живем это будет украина и нажимаем старт рекобры. Давайте сейчас переведем на русский. Итак, смотрим. Бойков. Зарегистрированное имя. Все правильно. Проверяем. Зарегистрированная фамилия. Все правильно. Проверяем. Здесь зарегистрированная электронная почта. Все правильно. Ну и здесь. Свое имя. Также все правильно. Нажимаем Начать восстановление. Или введите код восстановления, чтобы увидеть ваш текущий статус. Начать восстановление. Продолжаю я видео. Что я только не делал, почистил куки, все почистил на компьютере нажимаю восстановить доступ и у меня ну, вообще нету никакого кода вообще ничего так само и на почте как будто вот все застыло у кого также пишите свои комментарии и вообще кто что-то знает пишите вот комментарий вот видите восстановить доступ ничего не происходит вообще и служба поддержки также не отвечает может они поменяли свою почту, если кто знает, скиньте почту в комментариях, куда написать им. Может они поменяли ее. Ну, как-то так.